Привет дорогие друзья, с вами как всегда я, мистер Кошник И сегодня я решил разбавить ваши скучные серии будни перезаливом моего старого видоса Если кто не знает, то его удалили Но на данный момент мне еще не пришел микрофон Если что, сейчас 31 июля Ну да, вы смотрите это 2-3 августа Но у меня сейчас во время записи это 31 июля И чтобы хоть как-нибудь разбавить контент на этом канале Чтобы вы хоть что-нибудь посмотрели, не отписывались Я решил сделать перезалив старого выпуска Обзор мобильных игр А именно пригрузки игру Finger, э, Умелый палец, по-моему, она переводится Я пофиксил звук, я его просто взял, перезаписал Я сделал практически новый видос Но сделал его как перезалив Типа я улучшил качество, сделал новую запись звука И как-то вот так И вот. давайте не будем тянуть, переходим к самому видосу Изначально в игре нам нужно установить свою дату рождения Ну, у меня это апрель 2006 -го года и Давайте обсудим, почему же эта игра называется «Умелый палец» А дело в том, что в этой игре просто надо водить и собирать Здесь все измеряется в сантиметрах Сколько, например, ты прошел, пальцем своим провел Сантиметров столько у тебя засчитывается Все сантиметры указаны в левом правом углу в левом правом, и сантиметры указаны в левом верхнем углу. Еще в этой игре нам надо собирать монетки. Они указаны в правом верхнем углу. И чем больше мы их соберем, тем лучше. Ведь за эти монетки мы можем покупать себе различные аксессуары. И вернемся к сантиметрам. Если ты в сумме набираешь какое-то определенное число сантиметров, то у тебя разблокируется новое препятствие. Ну, я все подробно объяснил. Давайте посмотрим геймплей этой игры под ускорением и под музыку. Ребята, у меня тут одна просьба к вам. Я хочу вас попросить, пожалуйста, если вам понравился этот видеоролик, пожалуйста, поставьте лайк под этот видос. И также подписаться на этот канал. Но ну, вам же не сложно, а мне приятно, ребята. И также поговорим про топ худших ютуберов. Он выйдет скоро, как мне только придет микрофон. Я уже сделал шаблон видоса, осталось только его озвучить. Так что не волнуйтесь, скоро он уже выйдет. Ну, я надеюсь, если микрофон вовремя придет. А также я хочу перед вами извиниться за такой скучный видос. Он сделан всего лишь за один день, ну, он реально очень скучный, я сам это заметил, думаю, вы тоже. И так что не обижайтесь на меня. А если под этим видосом наберется 50 лайков, я буду вам неимоверно благодарен. Я прям обниму каждого и расцелую. И всем спасибо за просмотр, всем пока!